Привет, друзья! Сегодня я немного решил отойти от темы моего журнала. Вы знаете, я почему-то сравниваю присутствие каждого из нас в интернете, ну, с неким таким концертным залом или клубом, где зал-то пустой, зрителей там нет, а на сцене там идет какое-то движение. Ну, это может быть всякое. Ну, допустим, актеры репетируют театральные, или, допустим, какая-то дискуссия, кто-то о чем то спорит, или даже, может быть, какие-то сантехники там пилят трубу какую-нибудь и что-то обсуждают между собой. И вот как только вы включили кнопку, ну, включили интернет, нажали на эту кнопку, это означает, что вы вошли в этот зал потихонечку и где-то присели там в углу, никому не мешаете и наблюдаете все это. Вы никого из этих людей не знаете, но, ну, может быть, в самом лучшем случае, ну, лично знакомы с кем-то из них. И вот вы настраиваете свой интернет, а, неважно, либо в ноутбуке, либо просто в смартфоне, и даже неважно где вы в этот момент находитесь. Вы можете ехать в транспорте, в метро, там в электричке, или дома вы уютно устроились, сидя у себя в кресле. И попиваете кофеек вкусенький там. Ну а кто-то, может быть, и пивко. <свят> так это по глоточку, не спеша. И вот я думаю, если вам еще нет и 20 лет, то ваши мысли все устремлены в мечты. Вы сравниваете молодых актеров или актрис в зависимости от того, кто вы сами, парень или девушка. Ага, а вот тот ничего себе, а этот ну так себе. Ну это вот очень вам знакомо. Но в следующий раз я все-таки приду сюда снова. Мне это интересно. А вот если вам уже за 30, то вы всматриваетесь в этих людей с точки зрения их профессионализма и соизмеряете их способности со своими. Более того, вы размышляете и думаете, а какую пользу из всего из этого можно извлечь? У вас даже появляются Некие такие режиссерские амбиции. Вам хочется покомандовать всем тем, что происходит на сцене. Романтическая юность уже далеко позади. И сейчас уже наступила другая жизнь. Практика. Извлечение пользы из происходящего. И вот тут, внимание, я подошел к своему возрасту. Ведь этого никому не избежать. Но мы еще далеко не старцы, как принято говорить, но это, я имею в виду, ощущение в плане здоровья. А хотя по возрасту мы соответствуем этому слову. И тут ведь все зависит от самого человека. Иной уже в 50 лет уже глубокий старик. А почему? Ха, ну, тут причин-то уж слишком много. У нас сегодня в нашей стране, ну, я бы сказал, ну, чересчур весело мы живем. Такое предчувствие, что скоро у нас предстоит какой-то громадный праздник. Ха. Ну что я имею в виду? Ну прежде всего, конечно, благополучие пожилых людей. Ну и здоровье, оно, конечно, связано с этим благополучием. Ну и раз уж наступили такие веселые у нас времена, то я предполагаю, что надо заниматься здоровьем э, вполне серьезно, но не прибегать к помощи врачей врачи это знаете я их называю рвачи сегодня рвачи везде реклама направлена на то чтобы вас запугать вот вы помрете если чего-то того не не не выпьете вот этого лекарства понимаете а лекарства недосягаемые по карману и чтобы поддерживать это здоровье человек конечно ну, должен отказаться от алкоголя, от курения, там делать зарядку, гимнастику и прочие вещи. Но и даже не это самое главное. Человек должен трудиться и заниматься своим любимым делом. Вот это основа жизни. Вот с этим надо стараться жить. Почему свобода выбора, свобода творчества так важны для человека? Да потому что работа на чужого дядю – не дает вам удовлетворения, не раскрывает вашу сущность полностью. Меня часто спрашивают, а вот зачем ты это все делаешь, что это тебе дает? А это заставляет меня находиться все время в творческом процессе, в поиске. Мне приходится учиться, мне приходится перечитывать разные журналы, интересоваться литературой, искусством, музыкой. Кроме того, я ведь записываю еще и свою музыку, и свои песни, и пишу стихи какие-то к этим песням. Словом, это целый творческий процесс. Я сам себе и режиссер, и сценарист, и композитор. И видео я делаю, учусь пока. Я не говорю, что у меня хорошие фильмы получаются. Но основа-то у меня музыка. Вот в чем дело. Я через э, видео... Через видеофильм короткий я стараюсь показать именно свою авторскую музыку. Я не называю себя композитором, боже упаси, как это делают сейчас очень многие молодые люди. Ха -ха. Композитор для меня – это великий Моцарт, это Бетховен, у нас это Глинка, это Чайковский, это Мусорский Понимаете? Это люди, которые вошли в историю, мировой культуры в историю мировой музыки они навсегда в ней останутся ну а если называть композиторами там допустим игоря крутого или вячеслава добрынина понимаете ну все таки вот в моем понятии это авторы я и сам таким был я тоже также получал деньги за музыку но я не композитор я автор это другое дело я же не останусь в веках. Ну, будут лежать какое-то время мои виниловые пластинки, альбомы, которые были записаны на фирме «Мелодия». Ну, пролежат они в лучшем случае у кого-то, ну, сто лет, может быть, двести лет. Ну, может быть, кто-нибудь достанет, потом проиграет когда-то, услышит мою музыку. Вот то, что меня по-настоящему радует. Ну, а другие, допустим, медали заслужили. Много наград, грамот. Пролежат они 100 лет, тоже 200 лет. Будет какой-то раритет. Ну, посмотрят. Конечно, я считаю, что медали в этом смысле гораздо хуже. Пластинка намного лучше и полезнее. Ну, а сейчас я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Я сижу в пустом зале. Я вдруг неожиданно выхожу на сцену и всем кричу «Ребята!» Подождите, можно я вам покажу кое-что? Ну тут, ну да, давай, сделаем перерыв, послушаем. И я показываю в Фейсбуке, в ВКонтактах, в Одноклассниках, в Ютубе. Показываю всем свою авторскую музыку в формате короткого видеофильма. И все это я сделал сам. И вот тогда я вижу что присылают одобрение в виде комментариев, лайков. Люди пишут замечательные слова. Я еще за все время, вот за эти несколько месяцев, ни разу не прочитал какого-то оскорбления в свой адрес. Хотя в интернете это нормально. Это проходит, как говорится, полно всяких людей. Это меня вдохновляет и приносит мне радость. Я не думаю о деньгах. Как можно этим заработать? Я вполне самодостаточен. Для меня главное – это вы, слушатели и зрители. Вот в чем дело. И чем вас больше, тем это еще больше меня будет вдохновлять и радовать. Поэтому я обращаюсь ко всем, кто меня смотрит сейчас в Фейсбуке, в Контактах, в Одноклассниках, в Ютубе. Я заявляю однозначно. Я стал ютубером. Но, разумеется, не исключаю себя из коллектива в Фейсбуке и в тех же ВКонтактах. Просто смотрите мои, как говорят сейчас, видосы. Они будут обо всем. Я просыпаюсь рано, пишу сценарий, о чем будет мой очередной фильм. И за дело. А вы, по возможности, контактируйте со мной и подписывайтесь. Вы, подписчики, и есть мой концертный зал. Моя сцена. Ну вот такими и были мои утренние рассуждения, размышления. Ну что ж, а сейчас я вам покажу а, один фрагмент. Это мое выступление на теплоходе. Этим летом это все происходило. Посмотрите, ну, в качестве аплодисментов поставьте лайк. Ну, если понравилось, подписывайтесь, ребята, подписывайтесь. Чем будет больше, тем все это будет больше меня вдохновлять и будет, конечно, отдача. Все будет интереснее. А поскольку журнал мой называется Music Sky, музыкальные небеса, то тем разных у меня при огромное количество хватит на всю оставшуюся жизнь. Ну что, увидимся и услышимся. Пока-пока.